Привет, друзья! Сторожил проекта знает меня как закоренелого приверженца максимального стока. То есть, по моему твердому убеждению, привлекательным и притягательным внешним видом автомобиля является тот, с которым он сошел с конвейера. То есть, оригинальный и аутентичный. Все эти э, накладки, хромированные молдинги, э, мухобойки, э, спойлеры, не оригинальные, а те, которые были приколхожены, чехлы на руль, ну как можно, вот любители толстого, объясните мне, как может вам помогать дермантин в руках? В моем понимании, опять-таки, если кому-то это нравится, ради бога, я не спорю, а выражаю свое мнение. Да, конечно, бывают исключения. И что-то приходится менять. Вот буквально недавно я сменил оригинальную автомагнитолу на стороннюю альтернативную. Но это было вызвано тем, что старый команд вообще не соответствует духу времени. В нем нет ничего из того, к чему я привык и чем пользуюсь постоянно. Поэтому вот что я сделал. Такое вот наддиновое мультимедийное чудо получила моя тачка с Android 5.1, Wi-Fi, Bluetooth, 3G и всеми остальными сопутствующими плюшками. Кто-то скажет, испорчен внешний вид, классический, аутентичный. Для меня это было просто необходимо, потому что теперь у меня есть все абсолютно, что мне нужно в дороге. У моей машины кожаный салон, плюс ко всему кожа светлая, сиденье изнашивается и очень скоро вот здесь появится протир. Безобразная дырень. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Ну и вообще, такой вот внешний вид, конечно, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Нужно либо одевать чехлы, либо накидки. И когда мне фирма Кантра предложила опробовать их продукцию, я с радостью согласился. Вот такой упаковке они приехали. Вот с таким гарантийным талоном Кантра дает гарантию до 5 лет на свою продукцию. По качеству исполнения ребят но ну, это нужно видеть щупать и сидеть на этом строчках строчки ни одной нитки нигде не торчит по установке сейчас покажу как они одеваются легко и просто в течение ну, максимум пяти минут так смотрите вот здесь какая система я такого не видел ни разу ну, в принципе я чехлы особо не одевал на свои машины но когда вот был дома Летом думал себе приобрести, потому что вопрос нужно по любому решать. Вот такого исполнения я просто не встречал. Это какая-то походу запатентованная у них застежка. Так, смотрите, эти лямки продеваются между сидушкой и спинкой, крючками фиксируются за рессоры снизу, а эти связываются между собой. Материал на вид и на ощупь это замша. И даже если это замша не настоящая искусственная, тактильно этого не скажешь. Очень приятная. Тут лейбу. Смотрите, все серьезно. А застежки это вообще все гениальное просто. Раз и застегнул. Подкладка. Она тоже очень плотная и качественная. Но отдельного слова заслуживает строчка. Смотрите. Стежок к стежку. Это просто произведение чехольного накидочного искусства. На самом деле качество очень-очень серьезное. И накидки своих денег стоят стопроцентно я вас уверяю. То есть, если у вас потертые сидения, например, конца, как у меня, или нет подогрева, потому что зимой это просто жесть, когда садишься на холодную кожу. Летом то же самое, не будет обжигать, мадам сижу. Так, крючки я уже зацепил за рессоры. Осталось только связать между собой лямки. Так, давайте подвинем сидушку. Так, наверное, проще будет. Вот она, передняя лямка. Связываем ее с задней. Ну, желательно на бантик, конечно, а не на морской узел. Чтобы при необходимости снять. То есть накидки стираются очень легко. И в этом огромный плюс. И... Гарантия до пяти лет реально звучит очень-очень серьезно. То есть, если у вас есть необходимость накидках, то я думаю, что выбор очевиден. По крайней мере, для меня. Я очень доволен тем, что получил. На самом деле, спасибо большое ребятам из фирмы Кантра за такой щедрый подарок. И осталось зафиксировать вторую лямку. Гордая handmade, ручная работа, но на самом деле качество просто бесподобное. На станке такого добиться невозможно. Штамп упаковщика, гарантийный талон и очень серьезное заявление. Гарантия до 5 лет, представляете? То есть молодцы, ребята, сделали супер качественные накидки. И к ним просто невозможно придаться при всем желании. Повторяю, эксплуатирую уже вторую неделю, доволен просто неимоверно цветовое решение можно выбрать в каталоге на сайте ссылка под видео по исполнению по дизайну по качеству товар на 10 с плюсом ребят я очень редко позволяю себе что-либо рекламировать а если делаю это то исключительно проверенный качественный товар это тот самый случай накидки после супер я вас уверяю можете смело заказывать